Ю-ю-ю, всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и в этот раз я отправляюсь в Болгарии, в город Баньска в горах. <плёк> <плёк> Погнали! -малофака! мы приехали, короче говоря, я забыл паспорт в машине, поэтому иду его забирать. Красивый пипец, правда, снега нету, мы, благо, приехали не кататься. Сейчас заселяемся, потом вечерком, наверное, пойдем пить, а на природу, наверное, уже завтра, потому что скоро уж темнеет. А вот так вот мило выглядит наш отель. Поселились. Номер кайф, все здорово, отлично, красиво, сейчас быстренько в себя прием и пойдем кушать, объедаться, обжираться болгарочный вкуснейший ломовейший. Банска, на самом деле, не самый большой город в мире, да, вы сейчас удивляетесь, а где тут снег, а снег то почти нет, понятное дело, да, но на лыжах катается тоже не тут, видишь, надо ехать куда-то в гору, причем довольно-таки высоко, вот там наверняка снег есть, и мы, наверное, туда съездим, даже учитывая то, что кататься мы вряд ли будем, но сгонять надо. Каких-то прям серьезных планов у нас особо нет, просто ходить, просто гулять, просто отдыхать, всячески приятно проводить время эти три дня. Хороший вопрос. На самом деле, удастся ли э, весело и интересно провести выходные в городе, который считается чисто горным таким курортом, где надо кататься на лыжах обязательно. Или на сноуборде. Мы этого не делаем с Кристиной, насколько вы понимаете. На самом деле, в 2020 году у нас хорошо получилось провести время в Боровиц. Ездили мы в Боровец, ездили в Самоков. Тоже города такие, для того, чтобы кататься на лыжах. И мы отлично там время провели, погуляли, пожрали. Надеюсь, здесь будет примерно так же весело. Зашли. Пожрать болгарщины жестко. Кстати говоря, вот если вы не знаете, болгарский ресторан, то есть ресторан с болгарской кухней традиционно называется механа, да? Как правильно ударение? А -а -а. Механа. извините пожалуйста, механа. Короче, вот это картоха с чесноком и, сука, это такая имбуха, и я, блядь, просто нахуй хочу жрать это каждый день, блядь. это очень вкусно, короче, ребят, советую попробовать. Заправочки заправочка салата, блядь, маслица мы с вами... Для начала дома точно масло а не уксус, да самый главный ингредиент это конечно же шаре на солнце посыпайте дерьмо спаси спасибо как следует а теперь просто вы посмотрите на эту красоту и это называется садчик ребят этим обжираешься очень вкусно. цель говорят довольно таки здоровая пища овощи курочка все нагрели, все вкусно, все идеально. Короче, мы обожрались и довольны. Идем куда-то еще, пока еще не знаю куда. Решили немножко пройти, чтобы расти все, что мы употребили. И, наверное, куда-нибудь еще присядем. Да, весело-село. Пойду тусово, на самом деле, пацаны Дух Рождества они здесь оставили Да Вроде уже заканчивается зима Но все еще здесь, смотрите, как все украшено Красиво и классно Ну, от реки здесь, конечно же, опять Ничего особо не осталось Зато есть мост И вот такая вот даже набережная Воды бы чуть побольше Было бы хорошо С водой в Болгарии, на самом деле, проблемы Но я вам скажу так Насрать на все это, потому что пить пиво на улице в феврале вечером, это просто великолепно. Короче, идешь такой по улице, мало то, что здесь какой-то непонятный медиабраузер, да, здесь еще тупо на мангал, а вон ребята отдыхают, и все у них классно. Вот это Баньская детка. Дед какой-то, стриптиз, казино, шаурма, все, что надо настоящему учить, чтобы отдохнуть, ребят. Приезжайте в бантика. Значит, сошли в э, заведении. здесь есть Long Island Айси, 3 литра, на... Ой, м... просто суицид. <свят> ну и, конечно же, замечательный фирменный коктейль Секс Баньска, тоже, кстати, три литра. Вот это вот ракия, великолепная сливовая, вот это вот э, мой десерт, потому что я захотел себе на десерт суп из баранины, вот десерт Крис и десерт Оксаны. В ощущение, что вот это вот это яичка быка какой-то. -быка. Спасибо. Короче, сейчас тут танцует полуголые женщины. И я не буду вам это показывать, чтобы в YouTube меня не заблокировал, но мы очень удачно зашли. Короче, еще мы посидели в двух целых ресторанах, купили бухла в супермаркете, идем домой, ну, вернее, в отель, чтобы еще немножко поднажрать и лечь спать. Кстати, если ты думаешь, я пьян. Прав. А опять супер мега гипер активное освещение. Короче, впечатление от первого дня. Крайне положительный, Я понял, что банска город. Банска, банска, банска. Город очень тусовый. Мы особо сам город не видели, да, какие-то там достопримечательности, если они вообще есть. Но это было весело, это было круто. Все открыто, куча туристов. Все говорят на абсолютно разных языках. Очень мне понравилось. Завтра мы уже идем. Гулять, смотреть, что тут в целом есть, поглядеть. Так что ждите, ожидайте, а мы идем спать. Всем спокойной ночи. Душой, спите. доброе утречко. Ну, конечно, очень круто, что баня, он прям окружен горами. Вот, видите, гора, гора, вон там вот. Все, вообще гора, гора, гора, гора, гора. Это так круто, что снежная только вершина. Это просто красотень, идеал и мечта. Мы выползли на улицу. Вроде как 6 градусов тепла, но солнце очень теплое. Греет прям э, мощенецки. Ну, еще к нему поближе здесь, в горах, видимо. Поэтому на солнце, ну, прям жарко. градусов 15, наверное, минимум. А мы кашем э, в какую-нибудь кафешку, чтобы найти, где позавтракать. Надеюсь, найдем что-нибудь достойное, великолепное и классное. Еще бы с видом каким-нибудь пиздатым. Болгарские реки, я прям не могу вообще с них понастроились, смотри, здесь воды настроились, хилище. Правда, есть предположение, что э, летом тает снег, и вода начинает сходить, и поэтому здесь поднимается воды, поэтому так все высоко. Нашли прям идеал. Один английский завтрак на двоих взяли, потому что, как бы, ну, английский завтрак супер ожирение. Мы его так разделили, вот, толстый взяли с ветчиной сыром, фрешик, капучинка. И, в общем-то, вид на гору тоже имеется. Погода сегодня прям дичь вообще какая-то мега хорошая. Сейчас будем просто город исследовать, смотреть, что тут есть интересного, потому что мы как бы вчера, конечно, немножко прогулялись, но было уже темно. Вроде есть какой-то старый город, который надо тоже будет зайти, посмотреть, что там. Я тут заметил, короче, что Баньска, на самом деле, это дикая тусня, прям постоянная. Здесь вечером тусу, но вечером вроде понятно, ладно, все накатались. Значит, пошли, пришли бухать, там, рестораны, бары и так далее. Го-го клубы есть, стриптиз-клубы. Я думаю, сейчас, что днем тут практически никого не будет, и мы такие, типа, просто выйдем. А? Вот, вы, вот, Хочешь вы? человек, чтобы я его сфоткал. Откуда вы? Мы из Москвы. Москва. Слава Федору Миляненко. Наша вот. гордость. Россияне. Федор. И Александр так иногда Согласен. согласен а Федор наш Ягодов. Да, пойдем на кофе. Не, я уже все, но ну, может быть завтра к вам зайдем. Вечерком, живая мультичка, Тоже хорошо. Обязательно. Спасибо. Я забыл, я что-то рассказывал. В итоге я думал, что днем, да, здесь никого не будет. Что все поедут кататься. А, все поехали кататься, народ здесь настолько много, что в принципе сейчас народ тоже тусит, бухает, ест. А, в принципе, время уже, конечно, не ранее утро. Уже час дня, при этом погода супер теплая, реально располагает по гуляшкам, и вокруг реально очень красиво, вот эта архитектура вся такая, э, европейская, горная, бело-коричневая, мечта, конечно, за миллионы магазинов, где-то можешь купить всякие дебильные сувениры максимально, да, за миллионы, хотя на самом деле, в принципе, цены адекватные, да, Кристина очень хочет купить, придется, значит так сказать, свою женщину удовлетворять в этом желании. Куча жратвы абсолютно разные. и болгарский, и не болгарской. Как вы видели, ели мы, например, английский завтрак. Вчера мы кушали настоящую болгарщину, трушную. Очень красиво, очень советую всем приехать, особенно, если вы любите какие-то вот зимние виды спорта. Приехать покататься на лыжах, мне кажется, здесь кайфово. Даже и без этого -то здесь кайфово, а уж с этим здесь вообще, наверное, шикардос. Смотрите, какой трушный ресторан, вообще, кафе-ресторан. Надо бы туда зайти, он так выглядит. Хотя. Вроде внутри не так будет круто вообще он выглядит как будто он закрыт ну, тут конечно прям курорт курорт отель на отеле отелем погоняет казино на самом деле прекрасно понимаю почему этот город стал курортом но вот такие красоты они не могли э, остаться не монетизированными жалко что вот это все это конечно коммерчески построенная недвижимость для того чтобы там сдавать там, и так далее поэтому там все красиво да все-таки я уверен, что это дома современные, да, которые были построены вот там последние лет 10-15, может быть, а настоящие старые застройки, вот такого вот ускульного, это практически не сохранилось в Болгарии, только стилизация. Жаль, на самом деле, очень. Это мы просто где-то в каких-то дворах просто забрели забр... забр... забр... это никакая не туристическая улица, здесь никого нет, как вы видите, и тем не менее. дорога правда, пи***а. Но дома очень красивые, вот отель какой-то, конечно же, там наверняка это тоже отель, это тоже отель, это тоже отель, все отели. Глянули карты, выяснили, что мы сейчас в районе, который называется Новый Град, то есть новый город. Мы хотим в старый город посмотреть, что там. И здесь потому что в основном в одни отели, хотя вот и мы видим частные дома тоже вот имеются всякие, где люди наверняка просто живут, хотя может тоже сдают их. Вот здесь, наверное, люди уже все-таки проживают, опять какой-то недострой, вообще по Болгарии очень много недостроя. Видимо, связано все-таки с пандемией. Но при всем при этом, сам себе город очень симпатично выглядит. Есть и туристические места. Мы, правда, не видим еще пока никаких достопримечательностей, если они вообще тут имеются, конечно. Ну вот, я думаю, что главная достопримечательность здесь – это горы. Вот, но если будет что-то интересное, обязательно вам покажу. Вот мы вышли на центральную улицу, которая, конечно же, полна кафешек, ресторанов. замечательной торговли вот этой вот в большом количестве. Да, и куча народа здесь. Мы по ней пойдем вниз, старый город, посмотрим, что там... Есть семейный отель Вихрень. Приезжайте, вам понравится. Если вы какой-то просто левый человек, который зашли на этот э, замечательный видос посмотреть, как там Болгария, как там баньском мне очень жаль, что вы сюда попали, потому что вы все это видите, и слышать, конечно, не должны. Я заранее извиняюсь за весь свой э, замечательный в кавычках юмор. Да, лайк поставь, все равно я тебе малюблю. На здесь уже прям трушненько, красиво, так по-европейски максимально. Так, если таре вот это, это и это про самое главное, конечно, вот это. В Болгарии есть странная, кстати, привычка вот вывешивать тех, кто умер у себя на дверях. И, в общем-то, каждый год менять картинку, писать, когда он умер, сколько лет прошло. Немножечко так депрессивный ты ходишь и смотришь, сколько народу умерло здесь, в этом доме, сколько в том доме умерло, какая-то такая... Странная традиция, если честно. Мы тем временем, конечно, до старого города потихонечку. Забираемся, потому что там вот вдалека какая-то церковь. Сейчас подойдем поближе. Покажу вам. Ну, здесь реально уже так э, по-европейски туристично. Такие вроде старые дома, при этом куча всего продается. Так, ну вот эта вот церковь реально похожа на что-то такое, прям олдскульное, старое по-настоящему. Я думаю, что мы добрались все-таки до старого города, и, наверное, эту церковь можно назвать первой и пока единственной достопримечательностью города Банска, который я видел. Но тоже, опять же, не стоит забывать, что в Банско люди приезжают прежде всего для того, чтобы кататься на лыжах. Так что сильно расстраиваться, наверное, за того, что здесь не так много достопримечательностей не стоит, но здесь крайне приятно прогуляться и насладиться великолепной погодой, видами с, с горами вот этими. И пожрать, конечно же, пожрать здесь вот прям советую. Сегодня, кстати, намного ветренее, чем вчера, поэтому, если там вдруг задувает микрофон, вы уж извините, но ну что поделать. Слушай, ну здесь прям вообще дух олдскульности жесточайший в старом городе, здесь уже не так э, отдает этой коммерческой недвижимостью современной, да, и здесь прям красотень, идеал и очень круто. Короче, вот здесь попробовали малиновое и э, черничное вино. Очень-очень вкусно и стоит 4 лева. Мы сейчас пока гуляем, но они до 6 работают. Чуть попозже пройдем, обязательно затарим палитру и того и другого, потому что это ну, это очень вкусно просто пи***ть. Так, ну, мы нашли лучшее белье в Болгарии, да? Не могу без тебя. Вот это. И мы решили мне, конечно, вот это купить надо. Это великолепно. Вот мы не в туристической части уже города особо, да? Потому что здесь уже вот Маркеты. Здесь, мне кажется, недвижимость на, на продажу. Великолепная река. Я не знаю, видите ли вы на видосе или нет, но вода реально очень чистая. Но вид на горы все равно просто великолепен. Я не устаю восхищаться, на самом деле, как здесь красиво и круто. А мы вот издалека подумали, что это снеговик, сделанный из камней. Камневик! Короче, если будете в банк, крайне советую прогуляться вот вдоль этой речки. Назовем ее так. Потому что, ну, здесь просто виды мега писатые. Я одну фотку сделал, вот эту вот. Это просто, ну, смотри, как красиво, как будто открытка какая-то. Будете в Маньске, гуляйте, здесь езди погулять, реально. Вот эти вот эпичные виды, да, то есть ты идешь эти горы вдалеке, красивые здания везде, немножко портят вот эта вот земля. Понятно, что она даже не грязная на самом деле, тут нету мусора какого-то, тут просто камни, но такой вот пустырь, знаешь, где-то снег уже там потаивает, где-то просто земля, там высохшая трава, немножечко конечно грустно это выглядит, но тем не менее, когда смотришь вдаль, вон туда, сразу же радуется душенькая. Зашли, короче, на хат, чтобы телефончик подзарядить, а то из-за такой активности жесткой, что я сегодня много снимаю, он, естественно, у меня уже практически разрядился. Сейчас пойдем кушать, наверное, куда-нибудь. У меня цвет лица здоровый вообще здесь. Это, наверное, отражается вот от стола у меня. Короче, мы, на самом деле, зашли в механу, чтобы покушать, пообедать. И чел очень уж зазывал нас, дал нам скидку, которая выглядит вот так, здесь написано минус 20%. Вот. Плюс он говорил, что будет вам идеальный вид на гору, и вот у нас есть, в принципе, вид на гору, но как бы не обманул, да? Нормально. Ну, а вот мы сидим, <laughs> вот гора, есть, но главное, чтобы еда была вкусная. Сейчас узнаем. Это замечательный э, суп куриный, только я не знаю, зачем они к нему подают лимончик, зачем-то надо, лучше бы подавали к нему пиво. Еще порции салатов у них все время какие-то убийственные, блин, килограммовые просто, посмотри. Ну, это салат сожрал, уже обожрался, по-моему, не. Кусманище просто сыр огромный. Это фишка. Ну, понятно, что у вас фишка ваших салатов. Это сожрать один салат, а больше ничего не хотите есть. А вот здесь можете меня осуждать, конечно, но я люблю. Это язык тезячий. Смотрите, как подается красиво. Обожрались как твари, хотя взяли специально поменьше. И ничего не вышло у нас. В общем-то, все равно. Купили, значит, Кристине котика. Она очень хотела, чтобы хоть что-то. Купили какой-то сувенирчик. Вечером у нас были планы пойти куда-нибудь спа там отдохнуть. Или что поделать такого классного, замечательного, да, там, релаксового. Но пока мы не уверены, что это у нас получится. Потому что мы как-то особо этот вопрос не решали, не смотрели ничего. И я сексуальный мужчина, я вам вещаю о том, что мы, значит, играли СПА слишком долго. И, короче говоря, на улице стемнело. И СПА все закрывается в 9 и нету смысла туда идти на пару часов, мы решили перенести это на завтра, сейчас пойдем как Оксане в отель, пойдем, после этого, наверное, в центр опять гулять, тусить, бухать, угорать, время красиво, классно, великолепно проводить. Кстати, если вы меня спрашивали, почему я попоюсь головой, это дело в том, что я просто хотел помыть голову, но поскольку здесь вот, вот так вот можно только помыть голову, ты, естественно, пока ее моешь, ты весь в воде ты оказываешься сам, проще, короче, помыться. Любимая часть любого путешествия называется Пройди по самым темным улицам благодаря Google картам, которые ведут тебя хуй знает как. Тем не менее, здесь все очень мило, даже. Вы этого, правда, не увидите. Но я вижу, очень классно. Вообще люблю в потемках бродить. Помните, днем я вам говорю, что мы забрели вне туристический банск. Нихуя. Вот сейчас вот мы реально не в туристическом банке. Но при этом здесь, ну, нормально, прикольно, мило. Просто темновато, сука, и никого нет. Мы находимся в лакшери отеле. Блять. Оксаны. Оксана отдыхает уже. А мы хотим вам провести маленькую экскурсию. Значит, здесь кровать имеется, да, если вы хотите полежать и поспать. Она тут есть. Конечно же, камин. Камин тоже. Ванная, но ванная без ванны. У них, конечно, тут шури камин всегда. Будем сейчас пить винишком. Вы меня не видите, но я тут есть. Мы, наконец, допили все вино. И выдвигаемся в центр, чтобы продолжить наше алкогольное возлияние. Короче, будем пить дальше и... Ну, в классно время проводить, наверное, да. Погода, кстати, все еще очень комфортная, максимально тепло. Короче, мы максимально осуждаем вот эту вот, вот эту белую пиццу, но заказывать будем именно ее. Мы и будем заказывать именно ее, но осуждать. Максимально осуждать. Первым приносит здесь, как всегда, вино. Мы, кстати, в том же самом заведении, где сидели вчера и телочки танцевали. Вино, Болгария, Курвамач, Зайбички. Вот она, белая пицца, белая пицца, короче, чел, он там осуждает максимально, вот эту белую пиццу. Мы взяли белую пиццу для чего? Чтобы уничтожать белых. На всякий случай я хочу объяснить, что это все шутка, я извиняюсь перед Рамзаном Кадыровым и, всех, и всеми остальными людьми, на всякий пожарный. Это просто шутка, я просто пошутил. Я люблю черных и белых, и красных, особенно если красное это вино. Ваше здоровье. Да, голубых тоже люблю, очень обожаю, я. голубые кайф. Ну, короче, мы нахерачились, выпили вина, пожрали пиццы, идем домой спать, потому что завтра надо пораньше встать, чтобы в горы подняться, а здесь тут такая дикая, что магра Смотри, б... британцы всякие, ку... здесь б... какой-то оксиджен там и так далее. Все тусуются, все угорают, блять. Но мы сваливаем на хату, потому что надо идти спать. Время, между прочим, уже... время 0.42. час ночи, час ночи, пацаны, марихуаны курят прям вот на поп на улице, как будто мы в Берлине в каком-то, мне скажут, Артем, что так рано спать, а я скажу, я плохо спал, я устал, я хочу поспать, так что всем спокойной ночи, до завтра, уасл, утро доброе. Мы сегодня решили впервые позавтракать у себя в отеле. На самом деле, довольно-таки стандартный набор всего. Здесь практически никого нет, потому что отель довольно-таки маленький, семейный. Да, вот здесь какая-то пара румынцев сидела, только что свалила. Может быть, конечно, все уже просто проснулись, потому что сейчас там где-то около 10 часов дня. Дня, блядь. 10 часов утра. И, короче, мне кажется, что многие могли уже пойти кататься, потому что обычно те, кто катается, делают это рано. Так что это, конечно, плюс маленьких отелей, что можно спокойно посидеть. Вообще, считай, один столовый сидишь, кушаешь, никто тебе не мешает, никто не чавкает жирный. Пидор немец, не жрет слишком громко, как это было в Берлине, когда я последний раз так ездил. В общем, да, доброе утро всем. Побрились, помылись, пошли смотреть, что там по подъемникам, куда можно на нем доехать. Мы что-то на самом деле себя не очень хорошо чувствуем, потому что почему-то плохо тут спим. Не знаю, чем это связано с тем, что мы бухаем или с тем, что мы старые. Или с тем, что непривычного места, еще что-то. Не знаю. Короче говоря, как-то хреново мы тут спим. Тут рано просыпаться ни хрена не получается. Чтобы как нормальный человек, там к 8 утра на подъемник. Кстати, знаете, как будет фуникулер по-болгарски? Гондола. Великолепное название. Короче, тут на самом деле он состоит из нескольких частей. То есть сначала ты вот на этом фуникулере основном поднимаешься просто на площадку туда, с которой ты уже на разные вершины. Разный, с разным уровнем сложности можешь подняться. Вот. Но мы, в любом случае, мы поскольку не катаемся, нам не факт, что вообще есть смысл подниматься куда-то сильно высоко, но прокатиться чисто на, как на аттракционе, на этой гондоле я бы очень хотел. Поэтому мы, наверное, все-таки поедем. У нас, естественно, состояние такое средней степени тяжести, опять же, по похмелью. Хотя мы не сильно бухаем прям жестко, но все-таки вино – это вино, а возраст уже не тот. Посмотрите, какая красота. Я не помню, сколько точно занимает подъем. По-моему, где-то около 20 минут. Короче, я надеюсь, что он будет не очень дорого, и вы сможете посмотреть уже из кабинки, как все выглядит, Они а только снизу земли. Еще, несмотря на то, что тут лежит вроде как снег, на улице, на самом деле, такое ощущение, что градусов 15 просто на солнце. Я не знаю, как он еще не растаял. Вот мне в этой куртке, ну, вообще крайне некомфортно, уже как будто я летом вышел, знаешь, там и вспотел моментально просто весь. Там наверху, конечно, попрохладнее, потому что там ветер и воздух такой, я по попрохладнее сам по себе. Ну, пойдем и узнаем. Забавно, что мы одни такие без э, спорта инвентаря, просто, короче, пусымся. Она здесь газует, да, по-моему, жестко? Ох, прибыли, на самом деле проблем, что мы не сильно пошли наверх, потому что как бы ты вверх-вниз, вверх-вниз, и ты в итоге прибываешь в низину, поэтому как бы здесь нету каких-то прям супер крутых видов гор, которые вы видели, пока мы ехали, но поездка одна однозначно того стоила. А тут, да, жесткая туса. Смотрите, вообще просто куча народу. Мы, наверное, сейчас что-нибудь здесь выпьем, съедим, чтобы, ну, хоть как там, потусить, потому что у нас билет туда обратно и потом поем обратно, не будем здесь прям зависать, потому что, понятное дело, что без э, лыж, без э, сноуборда здесь особо делать нехер, да, но ну, мы прогуляемся, посмотрим, хотя, скажу вам честно, что в обычных хоросовках здесь крайне неудобно ходить. Так, вот эта горка, это типа учебная, да, поэтому в следующий раз, когда мы приедем сюда, мы будем, наверное, кататься на ней, а вот эта горка выглядит крайне страшно, вы, наверное, отсюда-то не видите, да вот они, маленькие людишки, спускаются с немаленькой скоростью, вот так вот. И Оксана говорит, что это самая крутая здесь горка. Есть какие-то еще горки, но их отсюда уже плохо видно. А вот там есть Бэтмен с лыжами. Основная проблема еще в том, что тут на самом деле куча народу. И вот туда вот сесть довольно-таки проблематично. Может так оказаться, что мы и не сядем. Сейчас попробуем, конечно. Не факт, что получится. Какой ковид, о чем вы? Какой ковид? В горах ковида Нет. Всем по... смотрите, как все прогрессивненько, видишь? В общем, в первом заведении, и тут не так много, к сожалению, мы мест не нашли. Сейчас попробуем в другом. Мы, короче, зашли вот в такую вот столовку. Офигительно. Сейчас я вам расскажу про цены. Здесь, пи... Здесь честно. Короче, вот эти два супчика мусака, пусть и довольно-таки большая порция, тем не менее, и шашлык, это одна порция, если что, ну и два пива. Обошлось нам примерно в 33-34 евро что для Болгарии это просто мега-гипер-дорого. Дело в том, что на горе, да, здесь место чтобы сесть или найдешь, у Тараса. Во-вторых, там в целом, я вижу только три места, где можно пожрать. Поэтому никакой конкуренции, да, и такие вот цены. Ну, в общем-то, да, типа, за спортивный образ жизни. Молодцы вы все, ребята. Красавчики еще катать. Респект жесткий. Короче, мы решили допить пивасик и уже сваливать отсюда, потому что здесь, конечно, очень классно, красиво, весело, но ну, без лыж тут, конечно, совершенно делать нет. Брать прокат, там учиться сейчас неохота, к тому же у нас планы такие, на что через пару часов мы хотим пойти в спа, отдыхать, да, а то что вот у нас вчера не получилось, хотим это сделать сегодня. Пиваем пивасик за всех вот этих людей, которые катаются и варим. Короче, это случилось. Да, мы остановились. Вот, стоим, ждем. Чай, Зато тут красиво, сейчас покажу. Пить? Сейчас бы пивка сюда, но мы сюда пили уже. Красота. Очень все нормально, мы живые, все, спустились вниз. Это был классный эксперимент. На самом деле, очень советую вам, если вы будете в Баньске, даже если вы не будете кататься. Просто, значит, там наверху абсолютно нет нечего делать. Лучше настроить себя на то, чтобы взять в аренду какие-нибудь там лыжи или сноуборд. Хотя бы попробовать, что там есть не очень опасные, да, такие горки, практически плоские, на которых можно получиться кататься, если вы не любите. Чуть не упал, сука. Вот, короче, тем не менее, даже если вы не настроен вообще кататься, как вот мы, потому что у нас и времени особо не было, советую вам прокатиться на этой дороге, этой канатной, как это будет, фуникулер, гондола, прокатитесь просто то, что это красиво, это реально захватывает дух от видов, от всего. Мы сами все прекрасно видели в видосе. И это просто красотень. А уж поверьте мне, вживую это все намного-намного красивее и лучше. А мы сейчас отправляемся домой переодеться, погуглить, что там по спа. Еще хотим сходить купить вина домашнюю, которую мы вчера видели. И, собственно, потом пойдем, дарна отдыхать. Смотрите, на какой красивой улице мы живем. Ну, просто она же мечта, да? То есть, ну, это просто идеал. Смотрите, какая красота. Ну, смотри, ну, ну просто вообще, ну, просто, ну, просто, ну. Ну, идеальщина. Классно, что Болгария, на самом деле, вот сейчас с ирландцами об этом говорили, пока ехали на гондоле, с милыми очень ирландцами общались. Классно, что Болгария, это такая сторона двух сезонов. Зимой ты спокойно можешь здесь ездить, кататься на лыжах в горы, а летом езжай, пожалуйста, на море. И, понимаешь, живешь где-нибудь в Софии, и там... Сюда 2 часа мы ехали, на море там 4 часа ехать. Ну, кайф же, ну, идя просто. М -м -м. Взяли одежду нужную и идем в спа, там пришлось позвонить, выяснить, где чего сейчас открыто работает. Потом, наверное, вечерком куда-нибудь пивка попить и спать, потому что завтра наставать. вставать. Так, мы пришли, СПА где-то тут, мы пошли внутрь, но вы больше ничего не видите. Так Странно, когда ты стоишь э, с мокрыми ногами, только что вышел из бассейна, а на улице снег лежит. Сейчас пойдем в джакузи мямиса, сука. Чего она не булькает? А, да она, она выключена, надо включить, что она булькала. Вот вам моя толстая, потная ебать, я сижу в джакузи и лакширю. На самом деле я них... не потому что у меня не работает массаж. Я просто сижу в горячей воде, очень классно. Ебой, не стоящий еще получается, успешного стримера, ёпты. Да? да? Ну, как, кстати, когда что нам принесут? Я, собственно, очень... пью за ваше здоровье, ребят, чтобы у вас все было хорошо и замечательно. Замечательно провели время в СПА, попили там пиво, я попил. И сейчас пойдем в ресторанчик, мог и прощаться с Банск. Вот это самая современная и замечательная скульптура коронавируса. Так что, ребят, не болейте, Счастья, всем здоровья и успехов. Блин, даже вечером тут так классно, красиво, замечательно. Еще посмотрите. Просто дух Европы жесткий, такой олдскульный, причем Европе, а-ля там Прага какая-нибудь, знаешь. Ну мы товарищи, это чем-то заканчиваем, там где начинали, в замечательной механе. Опять мы худеем, видите, у нас диетическая пища абсолютно, никто не толстеет здесь. Вино, видишь, пьем, не пиво, так что все хорошо. Вот, и сейчас обожремся, потом уже спать, а завтра ехать. Так, друзья, вот это вот э, замечательная э, механа, да, великолепная, называется Деду Тассе". Запомните, пожалуйста. Такая моя личная рекомендация, если будете в... В Баньске это очень-очень вкусно, очень классно. Хорошие очень хозяева такие. Угорают, смеются, стебутся, все советуют. Все вкусно, пиздец, я там ел, и рыдал вообще. Сегодня чуть пораньше отправляемся домой, потому что завтра ехать. Вообще Банск очень прикольный город, мне очень понравилось. Спасибо большое всем, кто посмотрел видос до конца. Респекты, жесткие лайки, не забывайте поставить и подписаться на наши замечательные соцсети. Тусовое место красивое, есть что посмотреть, ездить потусить, есть что покушать. Всем советую сюда приехать лучше зимой. Всех люблю, обнимаю, целую, респект и жесткий. С вами был Марадио 120 гигабайт и Магриджуся. Йоу.